С вами Азбука Инвесторы, я Николай Коржиневский. Здравствуйте. Тема этой программы – стратегии на основе осцилляторов. Многие опытные трейдеры на определенном этапе принимают решение использовать контртрендовые стратегии вместо тренд-следящих. Причину такого решения найти легко. Большинство времени рынок проводит в торговых коридорах, а ярко выраженные тренды устанавливаются достаточно редко. Однако использовать контртрендовые торговые методы, как правило, сложнее, чем следовать за рынком стратегии, основополагающими элементами которых являются осцилляторы, различаются в основном по методу входа в рынок. Специалисты говорят о трех основных методах входа на основе использования осцилляторов. При первом методе вход в рынок осуществляется исходя из перекупленности или перепроданности того или иного актива. Основные осцилляторы здесь это RSI и стахатический осциллятор. Ключевой момент второго метода – взаимодействие осциллятора с сигнальной линией. Главную роль здесь также играет стохастический осциллятор. Сюда же относятся MACD. Третий метод работает на основе расхождения. Используются здесь осцилляторы RSI и MACD из вышеописанных методов и статистические осцилляторы. Опытные трейдеры, являющиеся приверженцами контртрендовых моделей, проверяют сразу несколько индикаторов при тестировании стратегии, чтобы найти оптимальный. Важно помнить о том, что расхождение это концепция особенно популярная среди поклонников технического анализа. Явление, которое она описывает, легко обнаружить на графике, но трудно анализировать с фундаментальной точки зрения. Когда рынок образует провал, в более низкий части чем провал или пара провалов, образованных в это время осциллятором, появляется расхождение. Это указывает на покупку. Сигнал продажи возникает в противоположной ситуации. Формы волн зачастую практически непредсказуемы, в связи с чем определение расхождений требует огромного опыта. Состоявшиеся трейдеры уделяют цене входа в позицию особое внимание. Основные варианты входа в рынок – это вход по цене открытия, по лимитному и по стоп-приказу. При этом большинство опытных игроков считают оптимальным вход по стоп-приказу. Наш эксперт Андрей Сапунов, инвестиционный консультант инвестиционной компании ФИНАМ. Андрей, что вы можете сказать про расхождение графиков цены и осциллятора? Можно ли это как-то промоделировать? Ну, это довольно известный метод. Расхождение получается тогда, когда цены образуют новый минимум то есть ниже предыдущих минимумов, а осциллятор, осциллятор более высокий минимум, выше предыдущих минимумов. Такое расхождение дает сигнал к покупке. В противоположной ситуации, когда цены образуют новый максимум, осциллятору не удается достичь предыдущего максимума, то э, данная ситуация признается, как потеря ценового импульса, импульса и генерируется сигнал к продаже. Расхождение иногда легко увидеть глазами, но для программы с простыми правилами, найти его почти всегда затруднительно. Механическая генерация сигналов на основе расхождения требует алгоритма распознавания образов, что усложняет систему и, следовательно, затрудняет ее тестирование. А где осцилляторы будут работать лучше всего? Осцилляторы обычно работают наилучшим образом на циклических или же неподверженных трендам рынках. А на этих рынках осцилляторы указывают на максимум или минимум еще до начала движения цен. Основная слабость простых осцилляторных входов в том, что они малоэффективны на длительных трендах, ограничены предыдущим диапазоном и часто выдают множество ложных сигналов разворота. Некоторые осцилляторы легко застревают на крайних значениях. Например, стахастические нередко имеет значение 100 очень долго. Если на рынке происходит сильное направленное движение. Кроме того, большинство осцилляторных моделей не регистрируют тренды, в отличие от на скользящих средних и пробоев, которые не пропустят практически ни одного значимого тренда. Осцилляторные же входы направлены против тренда, настроены на мелкие движения рынка. Особое значение имеет хорошая стратегия выходов для снижения урона, который возникает при движении тренда против сделок. Какие рекомендации вы могли бы дать начинающему инвестору в рамках торговли осцилляторными стратегиями? Ну, прежде всего, забыть э, про эти стратегии на годик другой, потому что контртренд э, требует профессиональности, дисципли... дисциплины и веры в систему. А, кроме того, некоторые из любимых осцилляторов э, дают вход через расхождение, которое глазом хоть и видно, но ведь не всегда же мы объективно на график смотрим. Иначе бы все технари зарабатывали бы никто больше не проигрывал. Я все понимаю, хочется как бы классики. Купил подешевле, продал подороже, и так каждый день. Но это скорее книжний вариант и он далек от действительности. Начинать надо с поимки тренда. Это дисциплинирует. Как вы считаете, Андрей, в чем заключена популярность таких осцилляторов, как стохастик или макт у многих трейдеров? Про популярность этого как раз в точку. Я давно заметил, что многие трейдеры их используют. У меня две версии есть. Они получили популярность после пилы 2007 года на фишках, и, как мне кажется, более правдоподобная версия состоит в том, в так называемой прибылью на бумаге, которую трейды получают, запустив свои торговые симуляторы. Торговые методы на основе осцилляторов имеют неоспоримое преимущество. При их помощи можно зарабатывать на волатильном рынке. Рынок уверенно растет или падает только приблизительно в третий случаев. В остальное время движения разнонаправлены, что дает возможность использовать эту стратегию. Однако определить момент входа при помощи осцилляторов достаточно сложно. Поэтому прибегать к контртрендовым стратегиям рекомендуется в первую очередь профессионалам. С вами был Николай Корженевский, спонсор показа – ЗАО «Инвестиционная компания Финам», входящая в состав холдинга «Финам». Удачных вам инвестиций до встречи!